Друзья, всем привет! Меня зовут Илья Третьяков, вы находитесь на канале Про Деньги. И сегодня я хочу рассказать вам о очень интересной возможности, с помощью которой мы сможем добывать монету Helium, которая торгуется на бирже Binance абсолютно без вложений. Там нужно всего лишь пройти обычную регистрацию и забронировать место для того, чтобы вам пришло данное майнинговое оборудование. Ничего сложного в этом нет. Я расскажу, что такое Helium, что такое проект iHub Global, как это все там происходит. В общем, усаживайтесь поудобнее, и будет очень интересно. Но перед этим я хотел бы порекомендовать вам подписаться на мой телеграм-канал, с помощью которого вы сможете найти полезную информацию, где я лично сам зарабатываю деньги в интернете, а также вы там не найдете никакой рекламы, естественно, можете прямо сейчас подписаться. Ну а я начинаю. Я сейчас нахожусь на сайте iHub Global. Эти ребята сделали очень классную вещь, с помощью которой они смогут очень хорошо зарабатывать. И, соответственно, мы с вами можем тоже сюда присоединиться и добывать монету Helium, причем, как я сказал, без вложений, с помощью оборудования, которое эти ребята будут отправлять нам бесплатно. Почему бесплатно? На самом деле есть в этом логика, потому что от общего дохода они будут брать достаточно хорошие комиссионные. Естественно, чем больше этих майнинговых оборудований будет по всему миру расставлено с помощью их проекта, естественно, тем больше комиссионных и в перспективе они тем больше будут зарабатывать монеты Helium. Я сегодня расскажу о том, как здесь пройти регистрацию, как заказать данное оборудование. Но перед этим давайте начнем по порядку. Давайте перейдем на сайт CoinMarketCap. И посмотрим, что же из себя представляет монета Helium. Как мы видим, она торгуется на 61-м месте, находится в списке CoinMarketCap. За ней следят уже более 100 тысяч человек, что является очень хорошим знаком. Также торговые объемы у нее более 118 миллионов долларов. Получается монета ликвидная, это тоже очень классно. И максимальная эмиссия у нее 223 миллиона, и на сегодняшний день добыто всего лишь 43%, ну как сказать всего лишь, да, добыто уже практически половину монет, но, насколько мне известно, у Helium есть халвинг, который проходит один раз в два года, и халвинг это вроде бы начинается 1 августа, он уже прошел, это то время, если кто не в теме, да, что такое халвинг, это когда идет уполовинивание добычи монет, естественно, с каждым годом, двухлетием, этих монет становится все меньше, и меньше, меньше, но ценность их растет, и потому что у них есть технология, и не просто так, да, эти ребята торгуются на бирже Binance, и если вы еще заметите, то здесь есть такие биржи, как и FTX, и Gate, это достаточно крупные биржи с хорошими объемами торгов, да и вообще на самом деле, если монета залезти на Binance, для меня это уже является определенным знаком качества, и с этой монеты можно уже поработать, да. Также, что здесь интересно, что касается цены, да, на сегодняшний день она торгуется по цене 19,54, то есть в районе 20 долларов, сейчас находится на своих хаях, и как мы видим, да, что она с начала своего старта все время, в принципе, растет. но ну, на самом деле, это и нормально, потому что с января Практически вся криптовалюта хорошо выросла, да, но она продолжает свой рост. И это тоже классный показатель. Итак, давайте все-таки перейдем уже на саму технологию, что она из себя представляет. Можно перейти на их блокчейн, в обозреватель. да, И здесь, что мы можем увидеть с вами, что на сегодняшний день... А, их монету можно лишь добывать только через майнеры. Также есть и стейкинг у них, но в этот стейкинг можно зайти лишь только от 100 тысяч долларов. Это далеко не для каждого. А есть такая возможность, да, но вот добывать а, с помощью их майнера возможность есть практически у каждого. Да, и на сегодняшний день этих майнеров уже а, по всему миру, вот видите, да, появляются зеленые а, такие кружочки, уже более 131 тысячи. А, по факту, а, в чем суть, да, заключается? Для чего вообще... Им эти майнеры, да, первое, это то, что каждый человек может установить у себя его дома и зарабатывать с помощью него монеты. При этом, получается, поддерживать, вот это как раз таки, децерализацию, да, потому что каждый человек, кто устанавливает у себя эти майнеры дома, то есть они определяются в такую некую большую сеть, и главная их задача, это как раз таки покрыть максимально площади планеты, да, своей беспроводной децерализованной сетью для обслуживание рынка интернет-вещей. Если кто не в теме, что такое интернет-вещи, я так в двух словах объясню. Сразу скажу, что я не эксперт, я технически тут особо не разбираюсь, но примерно представление есть. А интернет-вещей, это значит, то, что представьте такую ситуацию, что вокруг вас есть огромное количество вещей. Да? И вот каждая вещь, она в будущем будет подключаться к интернету. Вот, например, знаете, есть такие, как «Умный дом», да, когда в нем есть везде датчики, когда с помощью вы приложения телефона сможете открывать там дверь, замки, включая чайник, там, ну и так далее. И вот как раз-таки эти ребята, Helium, занимаются развитием данного рынка интернет-вещей, устанавливают вот эти майнеры везде, и за счет их сети, так как данный майнер, он дает сигнал он достаточно большое Расстояние, в отличие от Wi-Fi, там Bluetooth, да, то к нему можно подключиться и, например, установить датчик там, вдали от дома и тем самым на расстоянии, да, там управлять той или иной вещью. В общем, вот примерно вот такими простыми словами я это дело обрисовал. Думаю, что вам что-то да понятно. Если непонятно, то ребята, welcome всегда в YouTube, в Google, там вы найдете полезную информацию. Так вот. Что же это за майнеры и как они выглядят? На этой страничке мы сейчас еще посмотрим, потому что здесь можно увидеть, сколько а, доходности дает каждый из майнеров. Давайте покажу, как они выглядят. Но ну, вот я здесь немножко покопался в интернете, да, и вот как раз-таки через а, проект iHub Global а, будут заказаны вот такие вот майнеры. А, они по размерам примерно, ну как Wi-Fi роутер, да, то есть вот буквально в ладошку он вмещается, для того, чтобы его подключить, для этого нужна обычная розетка 220 вольт и, соответственно, выход Wi-Fi, и через приложение их синхронизировать, и тогда все, собственно, пойдет добыча их монет, и вы будете обеспечивать их сеть. Также вот можете увидеть на видео, да, как, вот, собственно, они выглядят, здесь уже эта тема достаточно популярная, среди э, иностранных блогеров э, много кто эту тему обозревает потому что э, это нам они достаются бесплатно как это совсем недавно появилось но в целом они стоят конечно же денег и я также покопался здесь и есть э, достаточно большое количество их разновидностей и цены их в целом в районе где-то ну 500 долларов да? вот здесь э, фунтах стерлингов показывают но это где-то в районе 500 долларов есть майнеры, которые устанавливаются на улице, и есть майнеры, которые устанавливаются дома. Вот, я так понимаю, если вы устанавливаете их на улице, то, возможно, зона действия более обширная, и тем самым можно больше зарабатывать. Вот, ну, по крайней мере, насколько мне известно, компания iHub Global, она вот будет предоставлять вот именно а, такого рода майнеры. А, также есть другие, да, вот, ну, как вот видите, да, вот он стоит 429 долларов, и... Вот как раз-таки вот эти, RAC, да, HotSpot Miner, они сейчас, на них огромный ажиотаж, их просто-напросто нету в наличии производства, не успевает делать для людей, кто желает подключиться к этой теме, данные майнеры. И проект iHub Global, насколько мне известно, заказал уже, сделал предзаказ порядка на 140 тысяч майнеров, да, и если вы сейчас зарегистрируетесь, то, соответственно, вы можете успеть а, их а, себе поставить, да. Окей, давайте посмотрим, какую доходность они приносят у нас, и вот это все дело есть в обозревателе, где он тут, вот он здесь у нас есть. Вы можете а, посмотреть по карте, да, то, что сейчас уже во многих странах мира есть зеленые точки, но вот страны СНГ и России здесь практически нет. И это неудивительно, потому что только вот буквально эта тема зарождается. Вы одни из самых первых людей, кто об этом узнает. Ну и давайте посмотрим, что у нас по доходности здесь. Давайте приблизим и посмотрим статистику, сколько же можно здесь зарабатывать. Так, давайте еще поближе. Вы можете сами покопаться, да, эта ссылочка будет под этим видео, и посмотреть примерно, сколько люди зарабатывают. Так, ну давайте вот, не знаю, нажмем сюда. Мы попали, получается, в Амстердам, и сколько же здесь ребята зарабатывают. Вот, собственно, да, мы видим, что у человека есть подключен вот этот майнер. Можно нажать вот сюда, посмотреть, активен ли он. Да, майнер активный и доходность у него за сутки, так обратно, обратно, и доходность у него за 24 часа 50 долларов, за 7 дней у этого человека 327 долларов, за 30 дней 1270 что вы понимали, да, даже платные майнеры, вот мы только что видели, да, их ценники, что в районе где-то там 500 долларов они стоят, что этот человек за месяц уже вдвое отбил данные вложения. Ну, как я сказал, то, что их заказать сейчас очень сложно, и если вы там не готовы рисковать или еще как-то, то можно их заказать бесплатно через iHub Global, и, соответственно, вот такая вот доходность здесь получается. Как я понимаю, что доходность зависит от нескольких факторов, потому что далеко не каждый майнер будет столько а, давать зарабатывать. Вот, например, это дает 1270 да, за месяц. Всегда есть какая-то нестабильность, да, я думаю, что каждый месяц наверняка по-разному. Так вот, в чем фишка? Самое главное, чтобы а, рядом с вашим майнером было еще... А, большое количество майнеров, и чем больше, и чем плотнее они находятся, тем больше они между собой связываются и передают данную информацию для рынка интернет вещей, и, соответственно, тем больше вы добываете. Плюс, я так понимаю, доходность зависит еще от антенны, чем она лучше, чем дальше он дает сигнал, это тоже влияет. Давайте посмотрим еще других майнеров. Вот, например, давайте тыкнем сюда, сколько вот этот человек да у нас зарабатывает. Вот, например, да два месяца назад у меня был подключен он, и что у нас получается? За сутки заработал 17 долларов, за 7 дней он заработал 184 доллара, за 30 дней он заработал 1000 долларов. Да? То есть доходность достаточно здесь хорошая. Но если, как я сказал ранее, вы находитесь одни и не вблизи вас никого нету, то доходность может быть ниже. И давайте ради интереса посмотрим, вот, например, сколько вот этот человек у нас зарабатывает, да, прям вблизи, рядом с ним нету, ну, хотя, ребята, смотрите, здесь тоже достаточно хорошая доходность, да, и а, за месяц у него получается 724 доллара. Давайте попробуем прям вот на эту точку нажать, посмотрим, сколько этот человек у нас заработал. Ну, здесь видите, да, что он подключился всего лишь неделю назад, это еще не показатель, давайте посмотрим, вот, например, вот нажмем сюда. Вот, да, давайте посмотрим. Вот этот человек, например, по доходности у него уже ниже, хотя вблизи, рядом с ним практически да, никого нету. Но в любом случае он там за сутки заработал 5 долларов, да, за 7 дней он заработал 29, 29 долларов и за 30 дней он заработал 209 долларов. То есть доходность всегда разная. И, как я сказал, зависит от многих факторов. Что касается электропотребления, да сколько же она есть, ну вот тут ребята подсчитывали, давайте я посмотрю. Вот, да, как раз-таки считали. То, что получается данный майнер, он потребляет в районе 5 ватт в час соответственно 120 ватт в день и 3720 ватт в месяц все это если подсчитать по высокому тарифу получается в районе 18 рублей в месяц но даже если это будет и больше я считаю это совсем незначительно и действительно в отличие там от майнеров например асиков которые добывают, там биткоин другие криптовалюты да то этот есть совсем мало А что касается доходности так она очень жирная при этом если например даже монета helium вырастет в будущем то это будет очень даже интересно по доходности из данных майнеров мы с вами разобрались, теперь нам нужно понять, какой процент забирает у нас проект iHub Global, что распределяется по реферальной программе и, соответственно, что остается нам. Здесь есть вот такая вот инфографика, да, картинку я взяла с презентации, эту презентацию собственно, вы можете найти где-то в ютубе, да, что касается вообще маркетинга, все, ребята, там будет, естественно, можете там во всем этом деле разобраться, но я все-таки поясню, да, получается, видите, здесь у нас зелененьким, это означает то, что 25% максимально мы сможем зарабатывать от общего количества добытых нами монет за месяц, и важный момент, ребята, 25% это максимальный наш доход, но изначально, когда мы только подключаемся и когда придет к нам устройство и мы его активируем, мы будем зарабатывать 15%. Но если мы пригласим еще 5 человек, и эти ребята тоже активируют устройство, то в этом случае наша доходность повышается до 25% навсегда. А дальше, значит, светло-зелененьким, это 20% с реферальной программы. То есть, например, вы приглашаете человека, да, он устанавливает майнер и начинает добывать. И с его дохода вы максимально можете зарабатывать до 20%. Но если у него нету 5 подключенных людей, то вы зарабатываете с него только 10%. Как только под ним появляется 5 человек еще активированных, вы, ваша доходность увеличивается до 20%. То есть, знаете, здесь некая такая есть некий такой тандем, да, получается для того, чтобы вам увеличить доходность, вы приглашаете 5 человек, и для того, чтобы вам зарабатывать, зарабатывать больше с вашими рефералами, ему тоже нужно пригласить 5 человек, и тем самым он тоже будет зарабатывать больше. Также здесь есть у нас, получается, еще 20% это дополнительные бонусы, да. чем больше людей в первой линии у вас есть, тем больше бонусов этих будете зарабатывать. И 35% компания забирает как раз-таки себе. Что касается вот этих бонусов, давайте я вам сейчас покажу картиночку. Как я сказал, то что я сейчас не буду подробно рассказывать о маркетинге, да, а, просто так поверхностно пробегусь. Так вот, есть у вас, значит, такие группы, это PRO, бронзовая, SILVER и GOLD. Значит, в группе PRO это когда у вас подключается, неважно какое количество людей, и вот эти первые 5 человек активируют данное устройство, то вы с них можете зарабатывать до 20%. Далее, когда у вас подключаются люди, они активируют 6 по 15, вы с них можете зарабатывать до 25%. В Silver до 30% и в Gold до 35%, если у вас уже с 26 человека по бесконечность, да, будут они активировать майнеры. Я считаю, что такая партнерская программа достаточно жирная, да, и получается здесь все-таки без вложений пригласить сюда, я считаю, не так уж и сложно да, людей. И вы зарабатываете, и с ваших людей вы тоже можете зарабатывать хороший прибыль, тем самым создавать достаточно большую партнерскую сеть, развивая данную инфраструктуру Helium. И доходность тут может быть очень даже не слабенькая. И теперь давайте перейдем к регистрации. Я вам покажу, как зарегистрироваться и как уже забронировать а, данный майнер. Хочу сразу же отметить то, что на этом сайте можно зарегистрироваться только лишь по реферальной ссылке. Моя реферальная ссылка будет под этим видео, соответственно, вы можете пройти по ней регистрацию. Если вам дал кто-то посмотреть данный видеоролик, то переходите по его ссылке, да не по моей. Пусть тому человеку тоже будет приятно. Итак, значит для того, чтобы пройти регистрацию, нам нужно нажать на кнопку Join Now, присоединиться сейчас, и здесь пройти достаточно простую регистрацию, собственно, как и на любом сайте. Единственное, есть нюансы, то что этот сайт может сейчас подвисать и немножко работать некорректно, потому что большой поток людей сюда ринулся и все заказывают данное оборудование, естественно, где-то он может не выдерживать, Ну ничего страшного, думаю, что в ближайшее время все это дело поправит. Спускаемся вниз, и уже здесь вписываем свое имя на английском языке, фамилию, почту, здесь вписываем номер телефона, если вы, например, в России, это лучше через плюс 7, а ниже нам нужно придумать здесь наш никнейм, логин, дальше выбираем страну, в которой вы проживаете, и, собственно прописываем здесь пароли. После того, как вы нажмете на вот на эту кнопочку, к вам придет письмо, что все хорошо, вы зарегистрировались, и уже нажимаете на кнопку «Логин» и здесь вписываете вашу почту и пароль. Я уже здесь зарегистрирован, соответственно, да, и еще сделал дополнительный тестовый аккаунт для того, чтобы показать вам, как сделать а, заявку на заказ оборудования. Все, перехожу в личный кабинет. Вот такой вот здесь интерфейс, здесь можно посмотреть на английском языке различные вебинары, здесь проводятся также тренинги о том, как это все дело функционирует, но нас сейчас интересует кнопка именно Helium Track, нажимаем на нее и попадаем вот на такой интерфейс, это новый сайт, где нам здесь нужно вписать... Ту же самую почту и пароль, который мы вводили на предыдущем сайте. Единственный есть нюанс, то что между этими двумя сайтами бывает не сразу же идет синхронизация, и у вас может вылезать здесь ошибка, то, что пароль там либо логин не подходит. Подождите буквально там 5-10 минут, может быть чуть больше, и через некоторое время вы сможете попасть в личный кабинет, соответственно, забронировать данный майнер. Все, нажимаем на логин, да, так как я уже здесь зарегистрирован. Здесь мы попадаем вот на такой интерфейс, и перед нами есть большая карта, на которой отображаются как раз-таки майнеры различным цветом. Например, оранжевый майнер означает то, что сейчас уже эти ребята в таком-то месте зарезервировали себе точку доступа. И здесь очень важный момент, что нельзя зарезервировать точку доступа себе, если в вашем доме уже кто-то ее установил. То есть между каждым майнером должно быть расстояние в 300 метров. Соответственно, чем дольше вы затягиваетесь регистрацией, тем больше вероятность того, что в вашем доме, либо на расстоянии 300 метров от вас, где вы живете, появится тот человек, кто себе забронирует, и вы, соответственно, уже ну, потеряете данную возможность, вам придется искать какое-то другое место, другой адрес, где бы вы смогли поставить и добывать монеты Helium. Итак, значит, нам что нужно сделать? Нам нужно нажать на кнопку «Reserve Юфрей Hotspot», нажимаем сюда, и здесь у нас уже автоматически прописывается наше имя, фамилия, почта, номер телефона, и здесь на русском языке, да, если вы с России, нужно вписать ваш адрес, куда вам нужно доставить. Ну, давайте перейдем, чтобы, чтобы было более понятно, что здесь написано, кто не знает английского языка, да, здесь нужно писать адрес доставки. Давайте я впишу любой, просто покажу, как это выглядит, например, здесь я вписываю проспект, там 41, все, вот, например, появляется, да, у меня, и я нажимаю... Этот адрес. Очень важно нажимать именно из того, что у вас появляется. То есть не вручную вписывать, а из того, что у вас появляется. Если, например, вашего адреса здесь нету, то можно перейти в Google Maps и там найти свою геолокацию и скопировать и вставить сюда. Возможно, это поможет. Ну, по крайней мере, об этом говорят в чатах, то, что это помогает. Здесь вы можете вписать номер квартиры. И в этом месте вы уже вписываете себе адрес, точно такой же, куда, собственно, вам и нужно отправить данное устройство. Все, после этого вам нужно поставить здесь галочки, какой нюанс здесь может быть. Само устройство по себе бесплатное, да, Единственное место, что возможно нам придется заплатить какую-то пошлину а, для доставки, возможно не придется платить, но ну, по крайней мере то, что говорят в чатах, может это обойтись в районе 20 долларов. Сразу хочу отметить то, что никто вас не заставляет ничего оплачивать, Если у вас будут какие-то сомнения, можно этого не делать, или например подождать, когда кто-то получит, оплатит, что действительно это все работает, и майнеры придут, и они там их установят, и после этого соответственно уже связаться, да, с данный проектом и уже оформить адрес доставки собственно после того как мы все поставили галочку нажимаем зарезервировать точку я сейчас этого делать не буду чтобы да как чей-то адрес тут не резервировать и а, у вас а, тут появится что все хорошо сохранено и у вас появится вот такая вот оранжевая точка оранжевая точка говорит о том что ваш адрес значит зарезервирован а, синенькие точки, ну, собственно, ребят, на самом деле, ниже можно посмотреть, что, да, здесь обозначает, вот зеленые точки обозначают, что данный майер уже в сети, ну, я вот проживаю в Петербурге, на сегодняшний день у нас тут вроде как и никого, собственно, еще и нету, кто бы добывал, да, данные монетки, но, в принципе, по всему миру можно увидеть, какое количество людей сейчас ждет, доставки данного оборудования и, соответственно, хочет добывать монетки. Вот вы видите на карте огромное количество людей, что даже зеленые точки уже заполняет, хотя зеленых точек на сегодняшний день уже больше, да, там 130 тысяч. И нажав на какую-либо из точек, ну вот меня что-то подлагивает, в общем, нажав на какую-то из точек, вы можете также узнать информацию о данном майнере. Ну и под конец данного видеоролика я хотел бы сделать несколько выводов, получается здесь можно будет зарабатывать в перспективе без вложений, что немаловажно, да? максимум, что может быть, нам придется заплатить это за доставку. В целом логика в этом присутствует, да, потому что компания дает бесплатно майнеры людям, тем самым берет за это комиссионные, также, я думаю, конечно же, они зарабатывают с реферальной программы, и чем больше этих майнеров будет у них, тем больше, естественно, их будет доход. Тема интересная, тема новая, получится, не получится, никто не знает. Но если получится, будет очень здорово и появится у нас очень хороший пассивный заработок дополнительный. Но если видео это было вам полезно, то обязательно ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на YouTube канал, подписывайтесь на мой телеграм канал. Мы увидимся в следующих видеороликах. Всем пока.